Девчонки еще и мальчишки, хочу еще показать вам очень красивый материал, в котором выполнены наши сумки золотого дождя. Дело в том, что это красивый такой брезент. Он как с теснением идет и с нанесением краски. Он очень прочный, очень эстетично красиво выглядит. То есть это такая коричневая основа хбшная, да? Очень плотная, с пропиткой. Она идет с влагоотталкивающей поверхностью. То есть не пропускает влагу, не стоит колом на морозе. И она очень красиво дополняет сумки, дает им шик. То есть визуально это очень круто, дорого смотрится. Вот такой есть сумка-рюкзак. Брезент со звездами. Смотрится прям так круто-круто. Она тут дорого-дорого. Смотрится прям супер. Сумка-рюкзак. То есть можно носить как сумку. А может носить как рюкзак полноценный. Цена 2,100. То есть высота ручки регулируется так, как удобно, так, как хочется. ту высоту, на которую надо. Объем ручек очень большой, то есть сядет на пуховик, на куртку. Удобно взять в руки, в машину, в маршрутку, в дорогу, куда угодно. А на задней стенке кармана молнии. На передней стенке два рабочих кармана. То есть один, второй. Декором являются в данной сумке клепки, материал. Основа идет коричневая. Он такой не темно-коричневый, не шоколад горький, а очень приятный такой бежево-коричневый цвет. Шелковистая основа, там шелковистая. Темное дно. То есть, это не испачкается, не затрется. То есть, в этом плане очень удобно. Высота ручек рюкзака регулируется. При желании можно вообще, в принципе, отстегнуть, видите, на кольцах. То есть, можно просто одну ручку взять, вот сюда перестегнуть. И она просто будет длинная ручка через плечо. Все, сумка-трансформер. Или рюкзак-трансформер, как удобно. Два вигунка. Я уже рассказывала, бегунки два, это очень удобно и здорово. Почему? Потому что застегнуть можно с одной и с другой стороны. Очень удобно для правши и для левши. Люди все разные, кому-то удобно с правой руки, кому-то с левой. Но больше у нас все приспособлено для правши, и для левши очень ну, мало чего. Так что это тот вариант, который подходит именно для левши в том числе. Чтобы не заморачиваться, не думать. Так, Либо когда один бегунок выходит из строя, Бывает так, что просто у меня лично был такой опыт. Бегунок вышел из строя, муж просто взял его, скусил. Я вместо того, чтобы идти в мастерскую, стала пользоваться просто одним. Вот и все То есть это было удобно и выгод от положения. Так, смотрим, что же внутри. Так, внутри, смотрите, очень большой формат. Сюда легко войдет папка. Перегородка на молнии. Для потайных разных предметов, документов, всякого разного. И больше ничего. Зато он есть вот в таком в коричневый брезент звезды и есть серый. Серый очень красивый тоже. Очень приятно тоже. Основа такая шелковистая. Вот такой серый. Тоже брезент. У нас очень оптовики его хорошо берут, разбирают. Розница практически не досталось. Вообще, это материал пошел только в этом году. Никто в нем больше никто не, ш... никто не шьет. По крайней мере, с теми фабриками, с которыми работаем мы, и про которые я слышала, знаю, никто больше в этом материале не шьет. Поэтому это эксклюзив. В этом материале есть еще две модельки в наличии, потому что остальные все проданы. Он немножко другой. Но смотрится тоже очень круто. А, кстати, не сказала, рюкзак 2,100. Здесь вот такая сумка малышка. Она тоже 2,100. Это тоже сумка-рюкзак, тоже трансформер. Основа идет брезента красивая, синяя, с золотом. Он очень приятный. Смотрится, как крокодил. Смотрите, видите, это все блестит. Это очень все приятное на ощупь. И вот близко покажу. Структура брезента плотного Довольно-таки с пропиткой. По бокам два кармашка. На передней стенке кармашек на молнии. Говорят, приходит покупать. Ой, зачем мне вот этот мишка? Это, в принципе, молодежное движение, вырубленные всякие мишки и чебурашки и всякие разные предметы. При желании его снять вообще не проблема. И останется одна кисточка декоративная. Поэтому. Декор оставляем. Карман рабочий. На задней стенке карман. И здесь искрепление под рюкзак. Ход. Длинные ручки, как для рюкзака. И внутри, на задней стенке перегородка. И на передний карман. Оптовичка, ой, оптовичка, клиентка говорит, пишет, написала, что я подумаю. Ну, не знаю, сколько она подумает. Перед Новым годом транспортные как бы загружены, поэтому, ну, это ее дело. Вот. Поэтому с отправкой отправляем, отправляем сегодня на один заказ меньше. Так, вот такая вот сумочка. Синяя основа. Очень красивая крокодила. И еще одна осталась. Большого формата сумка. У нее цена 2-300. Декор молния, кольца. И здесь ручки на кольцах. Это тоже серые звезды на передней стенке украшены брезентом. Вот такой большой карман. Сюда, наверное, не одна папка войдет. Сюда, мне кажется, мамка. Да, и мамка, ноутбук легко войдет. Здесь прям большой карман внутри на молнии, то есть можно спрятать какие-то документы в А4, прям по валам, легко. А здесь папка. Длинного ремня нет, он не предусмотрен, потому что ручка идет средней длины. Когда ручка средней длины, длинные ручки не предусмотрены. Ну, на сегодня все.